Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня речь пойдет о мускул двери. Это наше уникальное предложение. То предложение, которое все пытаются копировать, пародировать. То решение, которое в нашем контексте, для чего оно создано. То, которое включает в себя все те защиты, все те опции, все те возможные и невозможные технологии, которые есть на данный момент в дверной отрасли, самые модные, самые продвинутые, оно включается, вот это решение мускул. В дальнейшем все эти технологии, они там переходят на более такие, скажем так, более младшие модели. На монолит мускул, на монолит, в принципе, ну, просто, ну, в нашем, так как это происходит у нас, у нас это идет, то есть мы исходим от того, что вот мы ставим какую-то задачу, мы к ней идем, по пути к этой задаче мы проходим какие-то этапы промежуточные, которые тоже нам позволяют сделать выводы, позволяют отработать какие-то технологии, которые впоследствии применяются в наших изделиях. Я веду речь вообще о технологических процессах оборудование то которое закупается под какие-то конкретные э, задачи которые в принципе это оборудование потом э, других применяется на других э, этапах на других операциях э, но некоторые то есть ну просто посмотрев видеоролик ну там я знаю просто ну, как минимум несколько компаний которые э, начинают копируют начиная от названия монолит так как это уже, ну, является брендом, брендом, который зарекомендовал себя э, безупречную репутацию, э, тот, который зарекомендовал безупречное качество, э, то есть, э, и продолжая всем тем, что они там не увидят, там не приблизят на том видео, э, то есть какими-то нашими фирменными усилениями, наши фирменные перезапорные системы, когда один замок блокирует другой, э, какие-то там лепят пластины, то есть, ну, все то, что они делают выводы по видеороликам нашим. То есть вот как происходит. То есть, ну, не имея ни мощностей, ни опыта, ни людей, которые это все могут реализовать. То есть, ну, просто пародируют то есть, видеоролики. То есть, ну, ты увидевшие видеоролики на фотографиях. То есть, ну, на самом деле не все так просто и однозначно. Поэтому то, к чему мы приходим, то есть, это. То есть то, что мы применяем, то есть оно занимает то есть, ну, времени на самом деле, чтобы там э, то есть, прийти к какой-то конструкции, к усложнению. То есть ну, это занимает, но ну, иногда может и 10 лет занимать. То есть ну, некоторые вещи, которые там были еще разработаны, придуманы еще в 2011 году, то есть они то, там, спустя там, 6-8 лет то есть, приходят только, находят свое... Ну, доходят до того, как бы, состояния, чтобы их можно было применить в дверях. То есть это занимает, ну, минимум два года. То есть, ну, это броненакладка, которая, ну, вот это наше уникальное по своим свойствам решение. То есть этап ее, как бы, разработки. То есть, ну, здесь речь идет не только о разработке, там, тут речь идет о подборе материала, о технологии, о самом техпроцессе, о пробах и ошибках, те, которые, то есть, ну, то есть это занимает там пять лет, то есть, ну, это понятно, мы не стоим там пять лет над этой броненакладкой, там мы не думаем, то есть это идет, э, то есть, ну, процесс производства дверей, внедрения там других технологий, э, ну по уходу с этим всегда разрабатываются новые э, усложнения, которые находят свое применение в дверях, что-то в сейфах, что-то в сейфах и в дверях, э, то есть во всей нашей продукции. Поэтому мы постоянно расширяем свои возможности. Станочный парк, у нас очень точный фрезерный станок, точнейший токарный станок. У нас полностью весь цикл термообработки печи, которая может до 1300 градусов работать в температурном режиме до 1300 градусов. У нас полностью наработана технология с сотрудничества с Национальной академией наук, которая нам проводят некоторые этапы термообработки подбора материалов то есть ну, это как бы звучит э, ну, как бы нереально то есть в некоторой мере но э, просто так как мы этим занимаемся непрерывно то мы так или иначе то есть приходим э, к этим э, к этим усложнениям которые применены в наших дверях и сейфах а просто так то есть посмотреть скажем так по видеоролику по фотографии там вырезать его болгаркой на коленке то есть ну, это совсем разные вещи. То есть, ну, все, что как бы применено, это, то есть, это уже то есть, оно, оно встает в двери, то есть уже отточено технологическим процессом. То есть, даже сварка этих листов, пластин, все это ну, казалось бы простейшая операция, которая может там, лист крепиться на 10 прихватках, которые можно отверткой отбить и молотком. Ну, а может и иметь четкий регламентированный шаг которые то есть у нас это обязательное условие глубину провара, то есть мощность настройки сварочного аппарата то есть, ну, сварочные аппараты у нас ну, такие, которые можно варить корабли но ну, это реально, то есть мы варим сейфы по 4 см толщиной металла для этого используется проволока 1.6 ну, это проволока такая, как электродом можно варить, но то ну, это только одна проволока то есть ну, здесь как бы здесь все сбалансировано то есть, опыт тех людей, которые этим занимаются. Это не, не просто люди, которые пришли, скажем так, по объявлению, то есть варили решетки, кованые изделия, то есть на прихватке. То есть и им ставится задача сварить дверь, которая не, раз, не разбить, не разорвать. То есть, ну, это ну, люди, которые готовились даже не годами, а десятилетиями то есть, к тем задачам, которые мы ставим. Да, то есть у нас полностью весь коллектив создан из таких людей. То есть у нас как топка в нее бросается задача, то есть и эта задача вся обрабатывается и делается людьми, которые этим занимаются, которые этим живут, которые трезво мыслят, которые на работу приходят не, не поспать, не забухать, то есть они приходят абсолютно то есть, со свежей головой, чтобы в эту голову вставилась задача и он ее выполнял, то есть это очень важно и в этом как бы состоит ну, колоссальная разница в том чтобы допустим сделать визуально что-то там какую-то подобность, пародировать э, внешнюю оболочку, которая уже на самом деле ну я просто смотрю на видеоролики там и прочее ну там кто там проскакивает мне заказчики некоторые присылают там с Непропетровска там двери то есть защита от болгарки. у них арматура сетка то есть идет ну и разные вот такие вот бутафорные защиты я просто как бы, я вижу это, то есть и прекрасно понимаю, что все это делается просто чтобы визуально что-то попытаться повторить. Но ну, а то, сколько вложено в это как бы времени, знаний, то есть ну даже это их, их интересует. То есть ну они заинтересованы в обертке, а мы заинтересованы в наполнении, то есть это обертки. Это наша основная, основная задача, чтобы в наполнении было такое, что оно не требовало обертки, то есть вот просто э -э саму себя продавала, то есть вот это самое важное для нас, для нашего бренда. Поэтому вот это самая настоящая Moonschool дверь, то есть которая имеет в металле толщину больше, чем, там, допустим, большинство дверей, которые с отделками совсем, оно им включает 12-миллиметровые каленые пластины, которые, которые мы разработали сами, которые мы изготавливаем сами, которые имеют твердость, ну, самую высокую твердость, которую можно получить то есть, от, от материала, то есть термообработанного. То есть, в продаже таких пластин нет. То, есть, ну, то что вам какие пластины ставят, ну, это как бы ну где они могут как бы, взять эти пластины. У себя бы жутки закалить. То есть, ну, такое как бы нереально. За броненокладку я вообще молчу. То есть, ну, сделать ее на коленке там никогда в жизни то есть, ну, ее не сделаешь. По тому, как это все сваривается, как это э, то есть, э, делается, то есть, ну, точность всего этого. Здесь тоже. то есть У нас один только сверлильный магнитный станок стоит половиной тысячи долларов, то есть это э, э, инструмент, самонастоящий настоящий станок, то есть это не дрилька, там, но ну, сверлить, который там дым идет, то есть ставится магнитное основание э, станок Bosch, и он сверлит, то есть, вот эти все толщины он сверлит э, сам, то есть поэтому то, чему мы как бы, то, что мы делаем, мы к этому пришли. А то, что пытаются там что-то повторить, э, то есть это как бы, ну, это вот э, танцы с бубном, то есть что -то изготовление на коленке, то есть, ну, поэтому это разные вещи. Поэтому обращайтесь, э, изучайте, ищите профессионалов, обращайтесь к ним, э, заказывайте, ну, чтобы работу делали профессионалы. То есть не профессионалы пародии, то есть, ну, а профессионалы. В сварке, в металлообработке, в сборке, то есть в установке двери. То есть это тоже очень ну, целая как бы наука. То есть ну, то, как эту дверь поставить, чтобы она э, с годами не просела. Нет, то есть для этого мы пришли к этому количеству точек крепления, э, к этому типу крепления. Я уже ну, даже не то, что молчу, я упомяну. То есть ну, те люди, которые это крепят, то есть люди, которые там более 15 лет этим занимаются. Поэтому здесь как бы... ну Новичкам здесь не место, поэтому обращайтесь к профессионалам, так что всего доброго, заказывайте двери, сейфы у профессионалов. До свидания.